Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня понедельник, 19.00 по московскому времени. И на самом деле, неважно, в какой а, вы находитесь временной зоне, если вы интересуетесь криптовалютами, то здесь вас ждут, здесь всегда поделятся с вами интересными новостями и информацией. Итак, а в эфире еженедельная наша рубрика «Крипта без иллюзий. И сегодня у нас очень а, интересный гость. Он находится прямо сейчас в пути, потому что приехал, с крупного международного, скажем так, с крупного международного форума и прям вот прям непосредственно из дороги мы из аэропорта его выцепили, чтобы, скажем так, вырвать нужную полезную инсайдерскую информацию для вас, дорогие друзья. Итак, здесь я бы хотел прям вот зачитать его регалии, кто это такой, потому что действительно человек очень интересный, и самое главное это профессионал своего дела. Это вице-президент по глобальному развитию а, крупнейшего международного проекта Криптороботикс. Вадим Галеев. Вадим, добрый вечер. Сергей, добрый вечер. Большое спасибо за такое представление и очень рад быть на связи сегодня. Спасибо. Ну, а как же иначе? Вадим, расскажи мне, пожалуйста, вот что это вообще за такой, за такой у тебя, скажем так, полет в Корею? Что там вообще было немножечко, да, что это за форум такой? Ну, может, расскажи, какая там, ну, ладно, как, какой информации, придем чуть попозже. Хорошо, обязательно. Начну с того, что это за форум. Для нас этот форум является частью нашего глобального роудшоу. До этого мы принимали участие в таких мероприятиях, как Консенсус, который однозначно крупнейшие мероприятие в этой сфере в мире. А до этого мы были в Лондоне, в Париже и даже были в Африке, например. Однако Корея стала... Ну, прям на... как. да, мы стараемся быть везде. Однако Корея стала первой точкой нашего глобального турне в Азии и неспроста. Потому что для нас это была замечательная возможность объявить о нашей первой локализации. Помимо глобальной версии на английском языке и нашей родной русской версии, наша первая локализация выходит на корейском. Mm -hmm. То есть вы по-хорошему вышли на корейский рынок, правильно? Все верно. Все верно. Мы действительно сейчас стараемся наш продукт начать продвигать на корейском рынке, потому что это совершенно особенный рынок. Он разительно отличается от нашего рынка, он разительно отличается от европейских, ну, так сказать, англосаксонских стран. Как ты сказал, интересно. Хорошо. А да. что вообще за форум? Что на нем было? Какие, может быть, темы там обсуждали? Вот немножечко про форум расскажи, пожалуйста. Да, конечно. Вообще форум прошел в Сеуле, в районе, всем, наверное, известном районе, который называется Гангнам. Все, наверное, слышали песню «Гангнам стайл». А, И это не... И вот именно в этом районе, да, эта песня, она в честь как раз этого района, именно в этом районе в JS Towers, в таком большом красивом небоскребе, проходил этот самый форум. Проходил он в формате выставки и конференции, причем меня удивило, насколько конференция была даже более значима, нежели выставка, потому что обычно, когда у нас проходят такие мероприятия, в основном весь народ на выставке, все смотрят различные проекты, общаются, и на конференциях хотя люди бывают, но это все, если это, конечно, не консенсус, в основном угу. это все такие конференции обычно там ну поставят 60 стульев и друг другу вопросы задают, стараются как-то даже ну есть все-таки нельзя от этого, наверное, никуда одеться, но от наших, особенно российских мероприятиях, очень зачастую люди приходят, когда такое чувство, что поспорить с выступающими, как-то показать себя больше, чем... Корейцы же совершенно другой народ. Корейцы... Во-первых, конференция была сама в себе, холл для конференции был едва ли не столь же большой, как и холл для выставки. И это было более тысячи человек. Это было более тысячи человек, которые, каждый из которых заплатил как минимум 300 долларов за, за то, что прийти, и они за эти деньги. Э, вход на выставку был условно бесплатный за какие-то там смешные деньги, а именно на конференцию стоил вход э, 300 долларов. И это э, были два дня очень насыщенные, на которых был э, Брок Пирс, Тим Дрейпер, на которых были... Э, Большой, очень большое количество панелистов, очень большое количество выступающих, большое количество бирж, которые также выступали. И поднимались темы совершенно различные. От того, как блокчейн может быть применен для платежей, то есть что-то более-менее для нас mm -hmm. привычно, при, до применения блокчейна в нотариате, например. Такие специализированные были панели. И надо сказать, что люди, которые посещали эти панели, которые посещали в принципе эти дискуссии, которые находились на этой конференции, они очень большое внимание э, уделяли тому, что происходит. Я смотрел на них и, был, и поражался просто. Они записывают видео, они записывают какие-то тезисы, они действительно все запоминают и потом стараются это применить. То есть получается вот такой вот, скажи мне, пожалуйста, получается, что, вот, скажем так, пространство СНГ, ну, скажем так, по образованности, по вот информативности сильно вообще отстает от корейского? Uh, я бы сказал так, что у нас наше пространство СНГ, к сожалению, пока еще uh, нет. Ну, может быть, это даже не, не пока еще, а вообще так, императив наш, нашего народа. То, что мы uh, не такие трудоголики, как они. Они действительно mm -hmm. трудоголики. Там, корейские люди, они работают очень много, они работают по 12-14 часов в день. Uh, то есть, несмотря на то, что конференция проходит, ходила каждый день с 9 утра до 5 вечера. После этого каждый день у нас были либо метапы, либо какие-то встречи. И это, были, и это были не просто «пойдемте посидим, выпьем», а это были действительно тяж, такие напряженные рабочие встречи, на которых приходилось очень отвечать на массу вопросов и активно участвовать вместе с ними. А, а после этого, например, наши коллеги, партнеры еще возвращались к себе в офис и работали там. И с утра приезжали на, снова на конференцию. Я-то ехал в отель. Uh -huh. Они возвращались еще и поработать, поэтому, наверное, что хочет сказать, корейский народ отличается от нашего своей потрясающей просто трудоспособностью. А еще не... один момент, который а... я хотел сказать. Да, да. Не, не, давай продолжай. Проси, еще что один момент просто интересный, который я хотел бы сказать, это то, что а, публика очень разношерстная, а, и мы наблюдали там. И молодых людей, и людей в возрасте в принципе, довольно-таки в солидном уже возрасте, серьезных состоявшихся бизнесменов, ученых, большое количество ученых. То есть, у меня, наверное, в стопке визиток. У меня, наверное, минимум три есть, у кого PhD стоит на, на визитке. А Поэтому... что это такое PhD? Нет, это, это, это наш аналог доктора или кандидат, аналог как правильно. Ну, а вообще в целом, вот давай, если так вот подытожить, вообще уровень внедрения криптовалюты блокчейна вот в Корее, как, ну, вот насколько велик, как вообще там это все? Гораздо более развит, чем у нас, необходимо это сказать, что это гораздо более развит в этом плане страны. Ну, хотя бы несколько примеров, где может уже применяется, может быть еще кого-то, что нам, грубо говоря, в ближайшее время ожидать, что и у нас должно пойти? Но вот э, здесь, конечно, по поводу криптовалютных платежей, это до сих пор еще не отрегулированная отрасль. Mm -hmm. Однако же необходимо понимать, что, в принципе, проникновение мобильных, э, цифровых э, технологий, мобильных телефонов, смартфонов у них э, то есть выше, чем у нас. То есть у, у нас смартфоны, конечно, есть почти у всех, но старшее поколение у нас еще не настолько погружено. Однако для меня был полным шоком, когда я видел вот буквально там спускаешься, например, в метровых, и, во-первых, оно само по себе все электронное. Там везде электронное табло, там все электронно. Так там и люди тоже такие же электронифицированные. Там какой-нибудь бабуля, обязательно смартфон, и она смотрит, и я не удивлюсь, если она смотрит и читает про блокчейн или про криптовалюты. Потому что так, такая аудитория тоже была. Возрастная аудитория там есть. И на самом деле это радует. На самом деле радует то, что что у них проникновение, в принципе, криптовалют и проникновение цифровых технологий в уровень гораздо выше, и люди стремятся к получению этого знания, стремятся к освоению этих инструментов, и они понимают, что за этим будущее. Ну, можешь несколько каких-нибудь, может быть, интересных тем, интересных фишек вот именно с, этой вот, с этого форума рассказывать, Потому что я уверен, вот, ну, зрители в нашем будет узнать что-нибудь из первых хостов. Конечно, конечно. Вообще, конечно, хочется сказать, что это сейчас тренд глобальный, да? как развивается сейчас индустрия блокчейна, во что сейчас, в принципе, какие проекты сейчас начинаются и какие сейчас проекты начинают получать все больше и больше развития. Как мы видели, например, за последние полгода поднимались и были наиболее востребованы протокольные решения, а именно Наиболее актуальный запрос стоял в масштабируемости блокчейн-технологий, потому что есть определенные а вот... издержки. Стойте. Прости, пожалуйста, Вадим, что перебиваю. Я всегда, знаешь, как бы в этих диалогах стою на стороне зрителей. И вот Я то понимаю. слово, которое ты сказал, давай его немножечко проясним. Что такое протокольное вот это вот страшное слово? Создание, создание новых типов, принципиально новых типов блокчейна. То есть мы знаем блокчейн биткоина, например. Да, ага. Это Proof of Work, но не буду погружаться в эти дебри. Ну, да, да, да. мы, мы знаем, например, блокчейн Эфир, правильно? Uh -huh. Который, ä, Proof of Stake, который обладает свойствами смарт-контракта, который uh -huh. позволяет реализовывать создавать новые токены, как, например, наш токен. Uh -huh. Да, да, да. А, однако и у блокчейна, и у Эфира есть определенные трудности, которые связаны в первую очередь с его масштабируемостью uh -huh. и скоростью работы. Uh -huh. То есть скорость работы, скорость операций в э, биткоине или в эфире, она довольно-таки низкая. И поэтому последние, я бы сказал, э, год и полгода, год… Стартфорки э, э, всевозможные, да? Да, да. Э, наибольший, наибольший интерес вызывали именно такого характера решения. И поэтому мы видим такие вещи, как ИОС сейчас. Мы видим такие вещи, которые сейчас действительно собирают самые большие инвестиции, собирают э, и э, в принципе собирали э, больше всего хайпа и внимания. Однако же сейчас я наблюдаю разворот этого тренда. Это действительно то, что я наблюдаю и на консенсусе наблюдал, и то, что сейчас все больше и больше уже очерчивается этот тренд на… Э, создание решений, так сказать, второго или третьего уровня решений на базе уже появившегося блокчейнов. Блокчейн 3.0 так называемый, правильно? Ну, или? наверное, блокчейн 3.0 это можно отнести как раз-таки к новым типам блокчейна, однако же создание решений на блокчейне это, это вот аналогично, например, нашему проекту. Мы технологический проект, который создает решение на блокчейне. Угу. И надо сказать, что сейчас общество уже, криптосообщество уже начинает наедаться новыми блокчейнами, потому что уже появился целый ряд принципиально новых блокчейнов, некоторые из них решают проблемы, некоторые из них проблемы не решают или решают их недостаточно эффективно. Однако, тем не менее, мы видим. И вот, например, замечательная возможность у меня была. Я познакомился с кофаундером NEM такого блокчейна довольно-таки популярного. Mm -hmm. который, mm -hmm. по mm -hmm. CNN, может быть, слышали, может быть, наши зрители в курсе. Джефф Макдональд, очень интересный человек. И Джефф как раз-таки представлял в рамках э, форума, в рамках выставки, представлял несколько проектов. И он тоже застрял внимание внимание публики на том, что сейчас пришло время решений. И то, что у нас сейчас есть целый ряд протокольных решений технологий, которые, каждый из которых применим для своей области. У нас есть, есть эфир, который замечает. Смотри, да? я, я проявил, чуть-чуть, допустим, мы берем какую-то отрасль, например, ну, не знаю, юридическую, да. и, соответственно, специальный блокчейн, который решает именно потребность всего юридического сектора. Да. Абсолютно верно. Он называется вот. proof of authority, этот блокчейн, кстати говоря. Игрибаринов Баринов разработчик есть специальный блокчейн который в принципе наиболее приспособлен для этого например для смарт-контрактов я до сих пор считаю, что нет ничего лучше эфира угу. и для платежей на смарт-контрактах несмотря на длительность транзакции я тоже в принципе считаю, что пользование эфиром не прекратится, я думаю это будет расти, однако же новые появились тот же самый NEM очень хорош для проектов, где э, востребовано создание цифровых, так называемых, цифровых активов, цифровизация активов, когда мы э, занимаемся созданием, не знаю, блокчейна по, ну, допустим, по отслеживанию вещей, которые у вас есть и, э, так сказать, вот вообще по трекингу вещей, реальных вещей, нам очень хорош в этом плане. Также... Э, ну, ну нэм, принципе, он, это... он по-хорошему, нэм для этого лишь создавался для интернета вещей. Это его основная да. такая обработка. Да, да, то есть есть нэм, есть и вот, который, в принципе, как раз-таки туда и Хорошо, попадает, хорошо. И все это, все. А, смотри, Вадим, у меня тогда еще к тебе такой вопрос. Ты рассказал, что не только в Корее было, а вообще по всему миру. Да, то есть у вас да. сейчас очень активное, прям такое, назовем так, турне с проектом Crypto Robotics. Расскажи, пожалуйста, вообще, знаешь, о каких-нибудь фишек именно внедрения, применения криптовалюты блокчейна вот по всему миру. Какую ты, скажем так, замечал, может быть, статистику или, может быть, какие-то наблюдения были интересные? Вот где ну, это внедрено да. лучше всего и где это слабже всего или только набирает обороты? Здесь хочу как раз-таки, наверное, вернуться к Африке, да, потому что это очень интересный был опыт. Для меня, как для человека, который никогда не бывал в Африке, помимо Египта, там, например, на угу. ну, то есть, в принципе, вероятность того, что кто-то побывает в Черной Африке, я имею в виду под Черной Африкой, именно вот эту... Ну, центральная, Южная, центральная а? Южная Африка, наверное, еще больше шанс. Ну, там еще, да, ЮАР, оно более-менее, но вот центральная, наверное. это же совсем, Да. да. И кажется, что там, ну, там действительно люди там друг друга кушают на завтрак. Я был очень удивлен, когда я узнал о том, что криптосообщество действительно имеет, наверное, самый большой потенциал в Африке. Объясню почему. Да, да объясню почему. Потому что эти страны... Дело в том, что, вот, например, в том же самом Камеруне, в котором я был, Пусть пускай крипто-сообщество пока там не очень большое. Однако ситуация там такая, что там практически отсутствует традиционная для нас э, монетарная система, то есть банковская система. Mm -hmm. uh, уровень проникновения банков среди населения только у 2% камерунцев есть счет в банке, 2%. Mm -hmm. при, этом, при этом у процентов 30 населения, это конечно не наши 90 процентов, я не знаю сколько, 80-70 процентов, да. а, но тем не менее процентов 30 населения есть смартфоны, и у 80 процентов населения даже если у них нет смартфонов, у них все равно есть мобильные деньги. В том же самом Камеруне есть два оператора мобильных денег, это Orange и это компания с французскими корнями, в принципе мировой телеком гигант, но в Камеруне она еще выполняет функцию оператора мобильных денег и MTN, это их местный поставщик услуг. И у 80% населения вместо банковского счета есть счет мобильных денег. И, например, у наших же партнеров там они уже сейчас выпустили карточку, которая позволяет их местные фиатные деньги вводить и выводить в крипто. Mm -hmm. и и когда мы говорим о таких странах, ну, конечно, мы, у, нас, у нас сразу рисуются картинки тотальной бедноты. И эти картинки будут недалеки от истины. Однако же блокчейн, технологии блокчейна и технологии криптовалюты огромный потенциал там за счет того, что это те технологии, которые позволят совершить этим странам рывок. Рывок в развитии от общества, в котором нет банковской системы вообще, обществу, в котором есть более современная банковская система, чем в развитых странах. Такое вполне может произойти в течение... Там, ну 4. да, ниша свободна, соответственно, выбирай, реализовывай, а где свободная ниша, там появляются сразу предложение. То есть это получается с точки зрения криптовалют, это один из самых выгодных и перспективных рынков развития. Абсолютно верно, да, поэтому также в нашем турне мировом, когда мы ехали... CryptoOptics, мы не могли пропустить Африку. Интересно, интересно. Хорошо. Ну, какие-нибудь, давай, парочку инсайдов расскажи, что узнал, что вообще нового, может быть, нам ожидать в ближайшее время от крипторынка. А, ну, как еще раз повторюсь, то есть я считаю, искренне верю в то, что Сейчас мы, нас ждет следующая волна. Поскольку протокольных решений появилось уже целый, целый ряд протокольных решений, mm -hmm. сейчас нас ждет волна развития приложений на базе этих протокольных решений, на базе этих протоколов, на базе этих блок, различных блокчейнов. Нас ждет волна решений. Плюс я все-таки думаю о том, что. То есть мы, появятся э, мобильные приложения на блокчейне, правильно? Для решения каких-то. Мобильные партнеров. приложения не, не обязательно. То есть вот, ты, ты как раз верно упомянул, например, то же самое юридические аспекты, да? например, там, а, нотариат или же а, приложение в области а, интернет-вещей. То есть будет Безусловно. детализация блокчейна. Если сейчас, например, да. мы видим общее, глобальное, вроде для всего, то в ближайшие сейчас годы будут централизация на конкретные направления какие-то. Я думаю, да. То есть мы достигли определенного высокого уровня абстракции с существующими протоколами. И сейчас, я думаю, мы будем наблюдать становление новых проектов. Также я искренне верю в то, что э, проекты будут э, все больше и больше локализовываться. То есть различные проекты будут выходить на новые рынки и мы будем наблюдать то, что блокчейн становится ближе к каким-то людям. Лока... Да, людям, к локальным сообществам. Я, я искренне в это верю. Плюс еще, что я думаю, все-таки мы, я надеюсь, что мы увидим определенные технологические решения по изменению традиционных блокчейнов, а я имею в виду под ними именно биткоин и эфир. И я э, очень надеюсь, что мы еще также и в этом году снова увидим рост. Потому что лето довольно-таки было, довольно было трудное э, для криптовалют в целом, для индустрии криптовалют, э, но, не, но, но не для блокчейна. Это то, что мы а сейчас... Очень только развивался, наверное, согласен. Да, да. Да, все это время я видел огромное количество новых проектов, огромное количество новых людей, которые приходят в индустрию, огромное количество, огромный интерес. И причем мы сейчас наблюдаем а, интересную тенденцию, да, которую я уже неоднократно наблюдал, это отдельный тип людей, которые говорят про блокчейн и старательно избегают разговоров про криптовалюты, а, про применение блокчейна, как распределенной базы данных, или как, как машины. Доверие, как ее еще называют, траст машин. что тоже интересно. Мы, мы, наблюдаем... Да. мы наблюдаем большое количество проектов в этой сфере тоже. Угу. Но вот такой тогда момент, вот, скажем так, ты же общаешься с серьезными людьми и так далее. Что вообще может быть, какие-то сроки, какие-то, вот, скажем так, роста. когда начнется? Все же этого ждут, правильно? Вот сейчас нас смотрят несколько сотен человек. Что Конечно. ты можешь сказать? Прямо Конечно. вот эту информацию. Мы, естественно, мы такие вещи обсуждаем между собой. Естественно, серьезные люди в основном стараются обойти этот момент как можно мягче, да? То есть, чтобы не давать конкретных прогнозов, за которые могут потом спросить. А ты же говорил. Тем не менее, мы, в принципе, хочу сказать, что индустрии серьезные люди в этой индустрии, удается пообщаться с большим количеством людей, в принципе, никто не говорит то, что будет хуже. Все ждут роста, все довольно-таки оптимистично смотрят на то, что происходит. Все понимают, что сейчас происходит определенная консолидация рынка вокруг определенных кругов финансовых. <связывая> Об этом тоже очень много говорится. Об этом говорится как... Как зачастую со знаком минус, так и со знаком плюс. Потому что зачастую со знаком как минус... прям, Как ты к этой теме аккуратно подходишь прям. Ну, потому да, что... никаких обещаний да, лишних не да, давать. Не хочу давать никаких обещаний, но тем не менее хочу сказать, что в целом рынок и участники рынка относятся положительно, настроены mm -hmm. положительно. И Я думаю, к, во всяком случае, к осени, к зиме мы будем наблюдать рост. И даже более того, я в принципе этот рост... Вот есть определенный сигнал, что он может начаться даже раньше. Есть определенные сигналы, а именно разворот тренда вот в начале выходных вот этих и довольно-таки серьезный 10 рост биткоина и эфира угу. после того, как он в принципе колебался и шел вниз и колебался в пределах трех 3 процентных пунктов, в последнюю вот буквально в пятницу была свеча Зеленая свеча, долгожданная на 10 процентов. Ну да, да, хороший знак, что уже. Да, означает... нет, нет. Знаешь, многие боятся вот этого падения. Я просто считаю, что это, наоборот, здорово. То есть, как бы, ну не может он всегда расти. Вот это очень не хорошо. Не может всегда перегрет. расти. Был абсолютно перегретый рынок, был абсолютно перегретый рынок, было очень много хайпа. Появлялось, было очень много проектов, которые не имели под собой ничего, в принципе. Я даже более скажу, вот будучи членом команды Crypto Optics, конечно, все, что не делать, все делать с лучшего, но если бы мы в... начинали бы делать и делали бы все тогда, когда у нас на стадии идеи, а как мы знаем, огромное количество проектов выходили ну, на да. стадии идеи. Да. Может быть, тогда бы мы бы э, то есть, может быть, тогда бы мы бы уже и э, тогда бы и собрали, и, может быть, собрали бы гораздо больше потаков, чем да. да. Но у нас был принципиальный момент. Мы шли сначала от разработки. Мы продолжаем так двигаться. Мы всегда идем от разработки. Как, ну, наверное, знают наши люди, которые следят за нашим проектом, наш э, продукт уже здесь. И только благодаря этому у нас нам получается действительно наладить такие отношения, наладить такие э, связи и такие партнерства, как, какие у нас есть сейчас в Корее, то, что мы сделали в Корее. Потому mm -hmm. что как я познакомился с ребятами скорее Кореи, я был на консенсусе, и просто вот, гуляю по, по этой огромной выставке, по этой огромной конференции я дошел до них, и у меня всегда с собой. Э, мой лаптоп с нашим продуктом, я открыл его и показал. И ребята сразу же увидели, что мы имеем действительно продукт на руках. Готовый, рабочий. И сказали, давайте лицензируйте его нам. Угу. Ну Вот, кстати, по криптороботиксу. Вот, Вадим, да. расскажи, у нас очень многие люди являются вашими, скажем так, будущими клиентами, много угу. очень или и токены, и вообще, в принципе, интересуются и поддерживают ваш проект. Вот расскажи немножечко, знаешь, скажем так, о перспективах именно вашего проекта. Не с точки зрения, я знаю, что э, не очень мне всегда нравится такая тема, когда люди токены покупают, чтобы потом их на бирже слить. Ну, мне реально. тоже не нравится, и, в принципе, вот. у нас модель другая. У нас utility да. токены... Принципе, Расскажи вот именно саму идею, в чем, что именно вот особенного да, в вашем продукте и как вот действительно, как к нему относятся во многих сообществах вот, мира, где ты за это время побывал. Расскажу. И спасибо за этот вопрос. Действительно, в принципе, исходя из того, что мы, как я уже сказал, мы исходим от продукта. Э, имея такую позицию, становится гораздо легче Потому что мы приходим и показываем людям то, что мы делаем Мы приходим и показываем людям конкретные продукты. поэтому я еще ни разу не встречал негативные реакции Более того, на консенсусе у меня была возможность Показать наш продукт Coinage А Coinage это, ну как можно сказать, наши конкуренты Но я, мне не очень нравится слово конкуренты э, Коллеги по цеху mm -hmm. вот, те, э, те люди, которые в принципе создали такой продукт в 2013 году, и с тех пор его развивают, и они номер один на этом рынке, объективно сказать. Показав наш продукт, я услышал следующее, что ребята, с учет того, сколько времени вы потратили на разработку, а мы стараемся действительно быть очень быстрыми в плане темпов разработки, стараемся э, максимально утилизировать возможные ресурсы для того, чтобы создать продукт как можно скорее и выпустить его на рынок. Стараемся идти э, такими маленькими шагами, быстро идти маленькими шагами, выпуская новые, mm -hmm. новые э, фишки и функции. Э, и вот они говорят, с учетом того, сколько времени вы потратили на разработку, и с учетом того, как вы относитесь к рынку и как, какие функции вы стараетесь внедрить, можем сказать, что, наверное, с 2013 года вы лучшие из тех стартапов, которые мы видели. Это... Ну, а если, вот, если взять, смотри, если взять, например, вот ваш продукт и, в принципе, mm -hmm. оценить как целую нишу, то есть у вас по-хорошему по это открытая а, платформа для создания именно ну, для целой индустрии алготрейдинга, правильно? Все верно, да. Но то абсолютно... есть, получается, это такая база, будет в дальнейшем база разных торговых роботов, торговых консультантов, всевозможных, я не знаю, сервисов для работы с криптобиржами, абсолютно которые становятся верно. все более и более популярнее. Тут, то, то есть, это прям целая ну, ниша свободная и одна из самых, наверное, перспективных на будущее. Абсолютно верно, да. Что мы видим сейчас, Да что действительно появляется целая масса различных сервисов для трейдеров, угу. мы наблюдаем, что сервисы довольно-таки разрозненные. И ну да, заранее... у этого кусок, у этого кусок, да. этот умеет это, не умеет это, а вот все вместе никто не объединял никогда. Да. И мы что мы со своей стороны сделали для того, чтобы объединить их и создать максимальную пользовательскую аудиторию, а только так мы сможем их объединить, только Они... создав самый большой по количеству пользователей продукт. Тогда мы сможем сюда притащить максимальное количество лучших сервисов для трейдеров со всего мира. И чтобы как раз таки создать такой продукт, мы сделали терминал. А чтобы он был наиболее популярным, мы сделали этот терминал бесплатным. И наполнили его наиболее востребованными функциями. Это различные лимитные ордера, это инструменты для технического анализа, и это роботы и конструктор роботов. Это все еще, конечно, часть из этих функций, она до сих пор в разработке. Пока что у нас выпущен терминал, однако же уже сейчас уже есть роботы, однако уже сейчас ведется активно очень разработка конструктора других функций. И даже более того, хочу сказать, что у нас появляется, появляется новая линейка продукта, которая ориентирована на институциональных пользователей, это в первую очередь многопользовательские системы, это а, как, инструментарий, который будет у институциональной версии он несколько отличается и, естественно, он не будет платным и он будет весьма довольно-таки эксклюзивным. А, однако же мы продолжаем развивать наш основной базовый продукт и стараемся действительно стать Перспективе сам массовым именно из, именно с этим связана наша идея создания эмоциональной Вадим, Вадим, Вадим, прости, что перебиваю Чувствую. ты очень привык работать с программистами с людьми, да, которые да. очень большие специалисты в крипте. Но у нас очень много людей, которые вообще только начинают свой путь, поэтому давай попробуем вот совсем простыми словами я прошу оби... прощения, да, за, за да, потому что я вроде тебя слушаю, я понимаю, но я еще раз говорю, я всегда на стороне зрителей, и все я верно, бы тут половину слов не понял. То есть смотри, у вас площадка, где mm -hmm. можно подключиться, получить доступ ко всем биржам, правильно? Абсолютно верно. И это абсолютно бесплатно. Соответственно, я могу на этих биржах на всех заниматься торгами, то есть да трейдингом, я могу заниматься тем же самым арбитражем, перегонять и покупать деньги, например, на одной бирже биткоин дешевле, на другой дороже, плюс я могу зайти в тот же самый магазин, выбрать несколько роботов, подключить их или купить их и заниматься теми же самыми торгами или арбитражем и опять же в автоматическом режиме еще больше денег заработать. В целом, да. Вообще здорово. То есть сервис Это, прям... верное, это, это верное описание, да. И а, также хотелось бы добавить еще, что помимо роботов и помимо торгового функционала, что мы также хотим добавить. А, и у нас уже есть, например, партнеры, наши французские партнеры, Данил О, это инструменты виртуальные ассистенты, которые работают на... я сейчас постараюсь максимально простым языком это объяснить, но это действительно то, что гром громкими словами называется искусственный интеллект угу. это виртуальный ассистент который позволяет который анализирует более 120 тысяч различных источников это социальные сети это новостные ленты анализирует проводит так называемый сентимент анализ а именно анализ того ну, как сказать, отношения, которые пытаются, которые пытаются люди выражать через эти посты свои в социальных сетях, mm -hmm. эмоциональный окрас этих новостей. И вот анализируя эту информацию, они могут выдавать определенные выводы относительно того, как сейчас рынок будет себя вести. Да, да. Это то, что у нас уже в принципе в ближайшей перспективе, до конца этого года точно появится. И это лишь один из первых таких, наверное, продуктов в области применения искусственного интеллекта и ассистентского продукта, который мы внедряем. Мы также думаем еще о многих других фишках, не знаю, пока, наверное... Притом, я я знаю, что тебе могу сказать. Есть тоже вот а, внедрение искусственного интеллекта. Я читал статью, наверное, года два назад. Значит, что сделали... А... Как это крупная компания, типа Nike или Adidas, ну, они ежегодно тратят очень большую сумму денег на рекламу. И именно выбирают очень серьезное какое-то рекламное агентство. И, соответственно, по-моему, два года назад одна из... Не забыл, как она называется. Nike, по-моему, решила отдать рекламную всю компанию не людям, а агентству, а появилась компания, которая предложила им чисто искусственный интеллект. Там как-то он... Э -э Эдик, что ли? Какое-то имя у этого вот робота было. Значит, он полностью все рекламные кампании управлял сам. Он читал захваты, аудиторию, вот то, что ты говорил, и в зависимости от того, где идет больше, соответственно, ажиотаж, туда вкладывал деньги. Когда подвели итоги, что получилось, что агентство там что-то давало тут 270 процентов прироста. Робот дал 670. Да, робот дороже стоил, чем агентство целое, ну потому что там обслуживаны очень большие ресурсы, но профита он дал больше, чем целое агентство за год, а его тестировали что-то около четырех месяцев. И естественно, как бы будущее получается именно за такими консультантами. Абсолютно верно. И естественно, пока он создается, пока происходит это машинное обучение, пока создается э, та самая. База, на основе которой он потом делает, на основе которой он потом работает, это стоит дорого. Но как только эти технологии будут созданы и внедрены, и обкатаны, это будет после этого это будет стоить только затраты на поддержание инфраструктуры. Ну да. А ну, они, мне они кажется, даже... интересно наблюдать за тем, как вы создаете. Есть у вас что-то, где мы можем... Подключиться, посмотреть, там, вот там у нас это происходит, вот у нас уже там этот робот научился, я не знаю, там нахер кого-то посылать или что-то типа того. Я уверен, миллионы зрителей по всему миру просто смотрели, как появляется на свет искусственный интеллект. Ну пока Мы пока говорим о тысячах, но мы очень стремимся к миллионам. У нас есть наши каналы, наши официальные каналы в Телеграме, у нас есть наши официальные каналы ну, то есть практически везде, где можно подумать о том, что был официальный канал, у нас он там есть. Поэтому, mm -hmm. пожалуйста, подписывайтесь на наши официальные каналы, подписывайтесь на э, группы. И э, также мы стараемся оповещать бизнес-сообщества, такие как, например, ваше, mm -hmm. о том, что у нас происходит. И вы, нам очень приятно, что вы следите за нашими новостями. Э, и да, у нас действительно буквально каждый день происходит какой-то инфоповод. И мы это... очень рады делиться этими Вадим, ну еще такой вопрос тоже. У нас очень многие люди задают его. И вот я прям, ну, наверное, от, от первого лица это будет здорово. Скажи мне, пожалуйста, вообще доступны ли ну, в продаже еще ваши токены? Потому что, насколько я знаю, вы уже закрыли, ну, скажем так, собрали нужную сумму, все дела. Но еще очень многие люди, ну, скажем так, проект действительно стоящий. И вот спрашивают, можно ли еще купить или нельзя? Вот что им отвечать? На данный момент ситуация следующая. Мы действительно закрыли публичную продажу. Публичной продажи больше сейчас нет. Однако же мы ведем переговоры, до сих пор, в принципе, ведем переговоры и распределяем токены из резервных фондов с институциональными клиентами, про которых я тоже упомянул, так вкратце. Данные переговоры у нас уполномочены вести либо руководство команды, либо члены нашего пользовательского совета, про который mm -hmm. тоже кстати, можно было поговорить, потому что это тоже замечательная наша инициатива, которая нам пока ä, приносит только одно, то есть очень, большие, очень большое количество пользы, очень большую пользу приносит нам и большое количество ä, положительных откликов, потому что мы действительно стараемся вовлечь наше пользовательское сообщество в работу команды совершенствование продукта. Для нас очень важно, потому что рынок развивается стремительно и за всем уследить сами мы не можем. Поэтому мы создали совет э, из наиболее активных участников нашего сообщества, которое насчитывает, само сообщество насчитывает более, не соврать, более 5000 человек. Поэтому мы создали совет для того, чтобы работать с ним. И да, э, руководство совета или же руководство команды CryptoRobotics, мы пока еще мы и занимаемся, э, мы работаем с институциональными инвесторами, Поэтому mm -hmm. если, если, если есть такие некие пулы или инвесторы, мы, в принципе, готовы пообщаться на тему распространения наших токенов. Но в целом публичная продажа закрыта. Ну, есть, наших... если что, я подытожу. Можно найти вас в соцсетях, написать вам, и если что, там уже можно как-то решить это. Потому что я вот сейчас чат читаю, и там говорят, как еще можно найти, как вас найти, вот спрашивают, как можно запрыгнуть в этот локомотив. Вот поясни вообще, где вас найти, как лучше найти, ну и так далее. В первую очередь, CryptoRobotics.io. Это наш сайт. Там есть... Там есть контакты, там есть форма обратной связи, мы стараемся максимально оперативно реагировать на нее, также наши каналы официальные и через в принципе, через наших таких эмиссаров, это членов совета пользовательского, тоже можно на нас выходить и мы всегда готовы общаться, всегда готовы рассказывать о нашем продукте и всегда готовы делиться полезной информацией и новостями со всего мира. Угу. смотри, вот здесь еще есть вопрос такой, установил приложение подключился ага. к бирже в IP но не могу зайти в сделку так как пишут, что не хватает средств хотя средства есть точно подскажите пожалуйста, почему не получается торговать что хочу сказать, у нас безусловно сейчас еще пока что могут быть какие-то шероховатости поэтому и мы будем очень признательны за такую обратную связь что я прошу сделать, уважаемый пользователя? в первую очередь сделать скриншот этой проблемы и направить, ну вот буквально можно даже мне. То есть, я, как я тебя сейчас... найти? Вот здесь опять же, да, спрашивают, как, как найти? А... Опять-таки, Telegram, я вот не могу зайти в чат, потому что я сижу, я в данный mm -hmm. момент мы, мы, мы mm -hmm. разговариваем по видео, поэтому я в чат не могу А зайти. ты знаешь, как мы сделаем? Ты тогда, мы с тобой свяжемся, ты мне пришли все ссылки, и я в описании под этим видео все твои ссылочки и контакты оставлю тогда. Отлично, отлично. Тогда, уважаемые пользователи, после прямого эфира будут ссылки на меня лично, на наш официальный сайт, и на наши официальные каналы. Хорошо, давайте, есть еще вопросы. Если есть какие-то вопросы, то давайте пишите их в чат. Потому что, ну, видите, тут сколько много. А, Вадим, скажи, куда в следующий раз вообще направляетесь? Какие крупнейшие, может быть, еще, может быть, форумы? Куда поедете? Мы сейчас, безусловно, будем ездить под тем странам, где мы будем запускать наш продукт, локализацию. А, кстати говоря, параллельно со мной еще у нас есть команда, то есть помимо меня, то есть, надо даже, более того, не то, что команда, а мое непосредственное руководство, ну, например, не так давно был в Казахстане, в Астане. То есть мы не забываем про наш, так сказать, русскоязычный мир и uh -huh. развиваем продукт также и в этом направлении. Поэтому мы стараемся охватить не только Россию, но и страны бывшего Советского Союза, ближнее зарубежье и дальнее зарубежье. Моя, конечно, работа в основном концентрируется на дальнем зарубежье. Uh -huh. Поэтому вот про, про дальнее зарубежье я могу рассказать подробнее. Да. А куда мы дальше планируем? Это будет либо Франция, либо еще одна страна Западной Европы, про которую я пока не хочу говорить, чтобы не. Понятно. Uh, хорошо. Говорить, хорошо. Да. Я понял. Мне <связывая> конечно я, я мне больше нравится говорить о том, что уже произошло что с, уже случилось, потому что инфоповодов действительно с массой. Мы огромное количество мест бываем. Но наше род шоу весьма напряженное. То есть оно пока что оно сейчас уже более перешло в стадию, поскольку публичное, э, публичное размещение у нас закончено, э, оно уже перешло в такую стадию больше создания международных партнерств и вовлечения глобальных сообществ. Однако мы будем продолжать развиваться, и мы будем продолжать создавать новые направления. Mm -hmm. я, вас, я понял. Так, Вадим, ну смотри, вопросов пока тут в чате нет. В принципе, спасибо, что даже несмотря, что ты в дороге находился, сегодня нашел время с нами пообщаться, поделиться информацией. Рассказала про том, что вообще какие рынки потенциальные, что про Африку это действительно прям, прям интересная информация. Вот, узнали подробнее о Криптороботикс на многие вопросы, спасибо тебе, что ответил. Надеюсь, еще увидимся, уже не в дороге, вот, затронем какую-нибудь более интересную тему, но вам успехов, мы реально, парни, вас верим, вот, у вас очень классный спасибо продукт. Большое. Спасибо что... большое, Сергей, было очень приятно пообщаться, было очень приятно выступить перед вашей аудиторией. Ваша аудитория действительно замечательная, мы ее очень любим и ценим. А, и, да, будем продолжать дальше постараться вас радовать. Хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, увидимся с вами ровно через неделю. Не забывайте ставить лайки под этим видео. До новых встреч в следующий понедельник в 19.00 на том же самом месте. Будем разбираться в других вопросах, озвучивать и освещать вам другие uh, темы, связанные с криптовалютой и с миром блокчейна. Всего вам доброго. Пока-пока. Всего доброго.